Планета корчится отсюда, и небо шлет лихую весть. Кому пора уйти отсюда, кому пора остаться здесь? Кому Иуда подал блюдо, на блюде всякого несчастье, И надо бы уйти отсюда, додернул черт остаться здесь. Уставший от стыда и блуда, здесь мир побыл, да вышел весь. И мир сказал, пошли отсюда, а я сказал, останусь здесь». И позади осталось чудо, и впереди сплошная жесть. И черт сказал, пошли отсюда. А я сказал, останусь здесь. Летит отчизна под откос, конец ремесел. Ты во спасенье ее брось, а ты не бросил. Ты в этом мире только гость, другие гости Давно ушли, сказав брось, а ты не бросил. Души не вешаешь на гвоздь, не сушишь весел. Тебе приказ отдали, брось, а ты не бросил. Всех мирозданий Зреет гроздь В одном вопросе Когда тебе предложат Брось, а ты Не бросишь, души Не вешаешь на гвоздь Не сушишь весел Инстинкт подсказывает Брось, а ты Не бросил, любви. ее Какая есть отцом ли мужем, неважно, нужен ли ты здесь, ты там не нужен, и как бы горько ни жилось, хоть на погости живи, когда сказали брось, а ты не бросил.